На заседании круглого стола принимали участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиулин, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова и другие руководители и представители образовательных организаций. Новая модель заключается в том, что действительно старая модель себя изжила.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 Руководитель пронадзора Анзор Музаев подчеркнул, что новая аккредиционная модель будет распространяться абсолютно на все уровни образования. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров согласился с тем, что старая модель себя изжила и требует преобразований. Проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский более подробно озвучил ряд предложений от Казанского университета.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 Данная поправка вступит в силу с 1 марта 2022 года. Уже имеющиеся к тому моменту у организации аккредитации автоматически станут бессрочными. Елизавета Никитина, Универ Универньюз.